ребят всем привет я вас хочу пригласить на открытую встречу в городе самаре которая состоится 14 и 15 января о чем мы там поговорим мы конечно же там затронем тему автономии как жить без еды и без жидкости мы поговорим что такое клетки как они влияют как мы можем их очистить и как мы можем эм, переформатировать наше ДНК для того, чтобы мы жили так, как нам бы хотелось. Не социум, что нам навязывают, а именно мы. Очень часто бывает такое, что прошли очень много тренингов, прошли разных медитативных программ, разные какие-то обучения. Вот у вас столько знаний, вы просто кладезь знаний, но вы остаетесь на том же месте – что не так? Что вы не можете в себе воспроизвести, чтобы двинуться вперед? Вы чувствуете, что вы полны энергии, вы чувствуете, что у вас есть абсолютно все. Если вы на таком уровне, то приходите на встречу. Обязательно поговорим про эти моменты. И после этих встреч вы уже никогда не будете прежними. Вы перейдете обязательно на новый уровень самого себя.